Говорение, Пауза Тайминг Спонтанность Пауза Потрясающий Великолепный инструмент Который мы иной раз даже и владеем Но делаем это неосознанно А если осознать, понять Как использовать То это потрясающий инструмент Он добавит тебе спокойствие Внешней солидности Вдумчивости авторитетность пауза помогает подчеркнуть выделить важное главное пауза помогает дать возможность слушателю осознать то что он услышал до этого отсутствует паузы мозг отключается человек не понимает о чем двигатель трактора таймер Любая наша речь, любой спич, любое обращение, важно, чтобы было замкнуто в определенное время, оно не может быть бесконечным. Когда мы чувствуем время, когда мы чувствуем, что вот пора останавливаться, когда мы чувствуем это время там 30 секунд, 40 секунд, когда нужно закруглять мысль, встраивается внутри и любая наша большая речь строится из маленьких блоков которые ясно понятно Но для этого важно чувствовать время. спонтанность спонтанность это не означает что ты говоришь не знаешь о чем Конечно, ты знаешь очень много. В голове у тебя огромное количество информации. Но каким образом, очень быстро дать сигнал мозгу, команду мозгу, выделить какую-то одну мысль, акцентировать на ней внимание, покружить вокруг нее свободно, легко, показать ее. Но при этом делать это не по бумажке, не по слайду. Легко, свободно и есть спонтанность. Итак, пауза, тайминг, спонтанность.